Okay. Oh. Всем привет! В последние годы инвестиции в криптовалюту сделали бесчисленное множество людей богатыми. Некоторые люди богатеют, покупая и продавая криптовалюту, в то время как другие богатеют, добывая виртуальную валюту. Майнинг предоставляет экономически эффективный способ добычи биткоинов TRX и других криптовалют. В то же время, будь то количественная торговля или технология DeFi, вы можете легко участвовать в транзакциях блокчейна с небольшим количеством средств и получать стабильный доход, такой как страхование. Сейчас люди используют TRX для покупки вычислительной мощности при добыче полезных ископаемых с целью получения прибыли. Получается, что и вы можете получать 3% от суммы инвестиций каждый день. Надеюсь, мне удалось вас заинтересовать. Сегодня мы с вами разберем крутую платформу по TRX под названием TRON TRX. Усаживайтесь поудобнее сейчас я вам все расскажу. Кстати, я уже не первый раз обращаю внимание на данный проект и вот только-только решила сделать подробный обзор Трона на своем канале. Хочется верить, что видео станет для вас полезным и вы сможете решить для себя наверняка, становиться частью этого проекта или немножко повременить. Начнем, пожалуй, с самого главного, а именно с описания платформы и ее важнейших особенностей. Итак, Трон — это глобальная инвестиционная компания в цифровой валюте, предлагающая своим пользователям выгодные решения в криптосфере. Говоря об особенностях проекта, важно отметить, что здесь все очень привлекательно и многообразно. Проект активно использует реферальную программу в качестве способа привлечения новых пользователей. Вам нужно всего-навсего передать реферальную ссылку своим товарищам и вуаля, вы уже имеете пассивный доход с распространения реферальной ссылки. Здесь есть несколько уровней рефералов первый, второй и третий и разумеется каждый уровень оффлайн дохода индивидуален, для наглядности приведу пример. Итак, во-первых, чтобы порекомендовать другу зарегистрироваться, вам самим нужно пройти регистрацию без каких-либо вложений. На ваш счет кошелька поступит 10 TRX, ваш друг А приглашает Б зарегистрироваться и на ваш аккаунт кошелька поступит уже 7 TRX, когда Б приглашает C зарегистрироваться, вы получаете от них 2 TRX. Такие правила вознаграждения также применяются и к а, и к B, и к C. Поэтому как только вы начнете рекомендовать друзьям использовать это приложение, в вашем кошельке будут только прибавляться TRX. Итак, сейчас обратимся к числам, чтобы все было еще доступнее и понятнее. Вы напрямую рекомендуете 20 друзей а. Каждый друг а рекомендует своих 20 друзей б. Затем у B 400 человек, каждый из 400 человек B рекомендует 20 C, а затем у уже 8000 человек и в сумме получается что ваша команда достигла 20 человек плюс 400 человек и плюс 8000 человек в сумме 8420 человек вы можете себе представить сколько TRX получит ваш аккаунт кошелька если эта команда из 8420 человек завершит регистрацию команда из 8420 человек принесет вам огромное дополнительное преимущество поэтому как вы можете заметить реферальная программа действительно является очень выгодной также напомню, что если кто-то из вашей команды инвестирует напрямую, вы получаете 10% от инвестиций А, 7% от инвестиций Б и 2% от инвестиций С. Для того, чтобы начать зарабатывать пассивно, необходимо сгенерировать собственную рефералку. Для этого необходимо зайти в раздел «Mine» и «Share», где будет и ссылка, и QR-код, которым можно делиться со своими друзьями и знакомыми. Как говорилось ранее, приводя новых пользователей, вы будете получать больше дохода. Советую поспешить, ведь это акция. Может закончиться в любой момент. Успейте заработать на своем общении. Это все, конечно, хорошо, но первым делом нам надо зарегистрироваться на сайте. Для этого используйте ссылку в описании под видео. Здесь нам необходимо ввести основные данные: номер мобильного телефона, пароль, код безопасности и проверочный код, после чего жмите на кнопку подтвердить. Попав на главный экран Tron TRX, мы видим основные показатели, такие как кошелек, счет, доход и другие. Также мы можем ознакомиться с глобальными партнерами проекта, такими как Binance окекс и другими не менее значимыми компаниями для того чтобы полностью закончить регистрацию и получить свои 800 trx необходимо пополнить счет тем самым активировав свою учетную запись для снятия наличных для того чтобы пополнить счет необходимо скачать или зайти в Binance Волод и выкупить trx в кошельке Binance. это делается достаточно просто выбираете необходимую пару и указываете количество токенов которое вас интересует после чего следуйте указанным шагам чтобы закончить транзакцию теперь когда trx вас мы можем пополнить счет в Трон из кошелька Binance. Для этого заходим в раздел пополнения счета и указываем сумму для перевода. Убедитесь, что вы правильно заполнили все необходимые поля, после чего подтверждаете транзакцию. Если вы все сделали верно, то ваш счет пополнится в ближайшее время. Чтобы вывести деньги, нужно перейти в раздел с выводом средств и указать источник вывода, количество средств для вывода, адрес и пароль безопасности. Проверив внесенные данные, подтверждаем операцию. Дорогие друзья, на этом данный ролик подходит контроль если вы заинтересовались проектом, то смело знакомьтесь с ним. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр, увидимся!